Капает в окно вода, и под утро, как всегда, Выползаю я из сна в никуда. И сегодня, как вчера, ты серьезен, ты с утра Позабыть успел, что это игра. Ты пробормотал привет, льет в окошко серый свет, Непонятно, наступил ли рассвет. Отвечать я не хочу, притворяясь, что молчу. Потихоньку над тобой и хочу. Это просто осень грустная пора, от того такие мне приходят мысли. Просто просыпаться тяжело с утра. Небольшой, но как бы было Хорошо, если бы он совсем не шел А ровно пять секунд назад Я летела на загад И смотрела солнцу смело в глаза На сорвавшемся листе, Как на барусной доске Черенок листа сжимая в руке Спешил догнать меня ты свой лист как онь, оседлал закат, добавил огня. Вижу я, как ты влюблен, и далёкий слышу звон, так будильник убивает мой сон. Это просто осень странная пора А С утра, Но зачем же в дождь так рано просыпаться? Впрочем, дождик небольшой, но как бы было хорошо, Если он совсем не шел.